Всем привет! Меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Вроде как мы с вами пережили пандемию, но сезон игры простуду, да и сам коронавирус никто не отменял. Сегодня будем болеть и отпрашиваться с работы. А в конце выпуска будет небольшой тест, проверим, кто из вас хорошо знает английский. Поехали! Если болезнь накрыла вас на работе и надо сказать об этом начальнику, чтобы уйти домой, начните с описания того, что вам нехорошо. Это будет первая часть вашего предложения. Сказать это можно по-разному, например. I'm not feeling well. I think I have a fever. Я себя плохо чувствую, думаю, что у меня температура. Fever, запоминаем, да? I'm feeling quite unwell. Обращаю ваше внимание, это другая грамматическая конструкция. То есть там было I'm not feeling well, здесь I'm feeling unwell, да? I'm not feeling great, я себя неважно чувствую. I'm feeling under the weather. Это устойчивое выражение со значением того, что вам не здоровьется. I'm not in the best of health. Что-то у меня со здоровьем сегодня не то. I'm not feeling up. Это значит, что вы не в лучшей форме. Up to pa это устойчивое выражение, которое значит быть в нормальном состоянии, быть на уровне. И это не только про здоровье, это может быть про качество товара или работы. Например, his work hasn't been up to par lately. Качество его работы в последнее время не на том уровне. I'm feeling a bit off today. Чувствую себя так себе сегодня. Feeling off. I'm feeling weak and tired. Чувствую слабость и усталость. I'm experiencing some discomfort. Это такое более официозное да выражение. Чувствую какой-то дискомфорт. I'm feeling a bit run down. To feel run down. Чувствую себя выжитой, истощенный. Вот это все. I'm feeling a bit queasy. Что-то меня мутит, тошнит. I think I might be coming down with something. To come down with something, это значит, что вы заболеваете. Вот только-только начались симптомы, кажется, вот болезнь уже началась. И дальше. Вы используете выражение после этого, да? А, то есть вы описали, что с вами что-то не то, и дальше говорите, что вам нужно пойти домой к врачу и так далее. То есть, I'm not feeling well, I need to go home, мне нужно пойти домой. I think I need to see a doctor, мне нужно к врачу. Можно чуть-чуть смягчить, вместо того, что мне нужно уйти, можно это в вопрос. Превратить. Is it okay if I leave early? Ничего, если я уйду пораньше. Конечно, вы рассчитываете на то, что вам скажут. Да конечно, иди прямо сейчас. I think it would be best for me to go home and rest. Думаю, что будет лучше, если я пойду домой и отдохну. Вы понимаете, да? Мы сначала обсудили первую половину предложения, сейчас у нас вторая. I would like to take a sick day. Today или tomorrow я бы хотела взять завтра больничный день. Во многих компаниях есть такие дни: sick day, и на них не нужен вот этот специальный больничный лист. Да, это значит, что вы просто предупреждаете, что я останусь дома именно то, что я заболела. Давайте представим, что вы не лично об этом говорите, а пишите email. И вам надо сделать тон своего сообщения более формальным. Сейчас будет очень формально. Unfortunately, I've come down with an illness And I won't be able to finish the day I need to go home О, Какова красота! Очень формально К сожалению, меня настигла болезнь и я не смогу закончить сегодняшний день. Если вы предупреждаете из дома о том, что не придете, то мы оставляем все те же выражения про то, что вам нехорошо, и добавляем часть про то, что я сегодня не приду. Вот в этом контексте. I won't be able to make it into work today. Я не смогу прийти на работу сегодня, то есть будущее время. Во-первых, to make it into work прийти на работу. I won't be able to make it in today, вместо работы. To make it in DLM. I have symptoms of a cold or of a flu. Я сегодня не приду, у меня симптом простуды. I will be working from home today Я буду работать из дома. I will be taking a sick day. Я возьму выходной на поболеть тот самый больничный день. I'm afraid I have to call in sick. I'm not feeling well enough to work today. To call in sick это устойчивое выражение. Оно означает взять отгул губы болезни тот самый больничный день. Да? To call in sick предупредить, что болеешь и останешься дома. Мы с вами разобрали множество различных вариантов того, как можно уйти домой или предупредить о том, что вы не придете на работу из-за болезни. Теперь давайте сделаем небольшой тест Я буду говорить вам фразы и слова по-русски А ваша задача перевести их на английский Поехали! Измерять температуру Check temperature или take temperature Отпуск по болезни Sick leave. Это есть такое понятие Sick leave Это значит, что вы долгое время находитесь Вне работы, дома Из-за болезни Больничный сегодня несколько раз звучало это у нас Sick day Те, кто ответили, молодцы Лекарство без рецепта Так-так-так Ага, ага, ага Over the counter Medication. Over the counter это то, которое можно просто прийти и купить, да, без, без всего. Как under the counter это что-то, что нелегально продают. Over the counter medication это какой-то там аспирин, ибупрофен, и так далее. А теперь рецепт врача. A prescription. Ну дальше просто чихать, to sneeze. кашлять. Half. А теперь выздороветь в одно слово. Выздороветь в одно слово. To recover. Так, дальше едем принять лекарства To take medication. И слово лечение. Например, мне назначили лечение, курс лечения. Вот это все как будет? Treatment. И еще, давайте так. Uh, у нас называется ДМС, это страховка на работе Какая-то, да, как она называется по-английски, эквивалент? Health, health care plan Можно еще там health insurance, это страховка э, здоровья и так далее Но вот эквивалент ДМС, я бы сказал, health care plan Итак, напишите в комментариях, сколько у вас было правильных ответов Может быть, у вас были какие-то другие варианты Не болейте, берегите себя и до встречи в следующем выпуске It's a body